Здравствуйте. Мы записали. Мы, мы смотрите. Ну, вы спросили, да? Прийти, да? Вы спросили, мы вам отвечаем. И вы мы снимаем? А зачем? Как, как зачем? Вы от меня какой то ждете подвох или что? Или нам нет? это нужно. Мы когда сюда записывались, мы предупредили, да. что мы придем, Спасибо, будем снимать. Парка, а вы нас, вы нас почему снимаете? Не вы нас почему снимаете? Вы исполняете должностные обязанности. Значит, мы имеем право вас снимать. А вы нас снимаете как частный Мы прием. вам это запрещаем. Давайте, давайте не будем кричать. Вы Итак, снимаете сейчас, нас как частный крисс, а мы нет, вам это запрещаем. Попробуйте. Попробовать. Почему бесправное действие? Почему бесправные действия? Давай, вы, давайте давайте по так, Почему бесправные действия? Ваш заместитель, ваш вот у него, у него неправильные действия. Он снимает частное лицо. Мы сказ... Я сказал, я запрещаю это. Нет. Везде. Поэтому мы делаем то, что можете это. Вы можете, обжаловать это. А, вы ну, можете это обжаловать. Ваше право. Слушайте ваш вопрос внимательно. У нас, значит, такой вопрос. У нас, как получилось, мы к одному исполнителю попали. Поэтому мы записались в бою. А кто из вас кто? Представьтесь, пожалуйста. Я Семенов. Юрков. У нас Павлюк, значит, это самое. хорошо. Да, и вот и деньги у нас снимались не один год, значит. Ну, здесь как открылись новые обстоятельства. Угу. Назовем так, по вновь открывшимся обстоятельствам. Какие именно обстоятельства у вас открылись? Обстоятельства в связи с вашим 682 приказом от 2010 года. О делопроизводстве и о доверенностях. У нас возник, значит, какой вопрос. Вот, значит, я приду в банк, я же не могу снять своего счета деньги. Нужна доверенность. В связи с этим приказом возник вопрос. А так... на приказ еще расскажите. От От... Открой. Можно показать? Можно показать? Да, пожалуйста. Не, ну вы ссылайтесь значит, на ну... приказ. Мне интересно. 682. Каково как он имеет отношение? Суду там дело... Прочитайте. А так. Так. Так вот и что это... Стал вопрос. А почему пристав, угу. обращаясь в банк и снимая деньги, статуски, не прописывает в своем исполнительном налоге? Номер доверенности. И что он вообще а обладает доверенностью. вы взяли, доверенностью. что у пристава должна быть доверенность? Да. С чего вы взяли? Дисходя из вашего приказа. Какого? Ну, вот этого. Ну, давайте посмотрим, где там Так, это 4, 4? 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Это приказ а вот он не он полностью? Не, Нет, ну давайте, что вас интересует, и какой вопрос давайте будем Вот там приказ, и вот этот вопрос. Ну, вы, вы немножко путаете, о чем доверенность, -то, понимаете? То есть для того, чтобы списать денежные средства, вас этот вопрос интересует, я так поняла, да, списание денежных средств Вообще. счет... Вот смотрите, на сегодняшний день в базе данных исполнительных производств... Что вам не надо? Давайте перебивать не буду, угу. я сейчас вам объясню, да. А, значит, только Юров, да? Юров, я правильно Юрков, то есть должником является, является только Юрков. Вы же не должник на сегодняшний день. Ну, с меня Можно деньги производств... сняли. С меня деньги сняли. Я же говорю, по ну, вновь. обращались Повнов? по этому вопросу? Вот, обращаемся. Только сейчас, да. Ну, понятно. Ну, значит, смотрите, давайте так. Инструкция по делу утверждает не действие судебного пристава при тех или иных обстоятельствах. И та доверенность, которая здесь описывается, это доверенность на представление интересов службы. Да. На интересов службы в судах в иных организациях и так далее и тому подобное. Для того, чтобы снять денежные средства в банке, для это не дело службы, это дело как бы это... Погоди, пусть выскажите. Вы можете выскажите. согласиться, можете не согласиться. Я сразу вам разъясняю ваше право обжаловать действия судебного пристава в вышестоящую станцию Куда? В управление, да, город Хабаровск, Карла марса 60, управление по Хабаровскому краю и ЕОО, да. то есть наше вышестоящее. Далее, куда вы можете в суд обжаловать? Также вы можете это обжаловать, ну, прокурор, например, да, надзирающему города Амусу. Поэтому устраивать вот здесь скандалы в отделе, мешать работе э, целого подразделения, вы не имеете права. Я вам да? еще раз разъясняю. Если вы сейчас будете, опять же, скандалить и ругаться, мы имеем право составить на вас административный протокол. Поэтому давайте будем общаться мирно. То есть это первое. Значит, что касаемо инструкции по делу производства. Это внутренний документ. Конечно, внутренний, внутренний. внутренний. Понимаете? Да. Для работника, для работников службы, для работников канцелярии, для того, чтобы как работать, как оформлять документы и так далее и тому подобное. А то деятельность, про которую вы спрашиваете, для того, чтобы списать денежные средства, она не нужна. Мы действуем на основании договора между Сбербанком и Федеральной службой судебных приставов. То есть вы поймите, да, подоплека в чем? Доверенность, недоверенность, тут суть не в этом. В Если этом у суть. Нас, давайте не будем перебивать тогда. Я вам добавляю... Если бы не Суть надо меня добавлять, в этом. у меня Суть вы слушаете, в этом. а дальше свои выставлять. Значит, если бы у нас не было на это прав, банк деньги бы не снял ни с кого. -то. Понятно? Нет. Значит, банк списывает денежные средства по всей России, со всех граждан. Да. Это предусмотрено законом. Да, Закон мы знаем. Закон об исполнительном... Если вы знаете, зачем вы сюда пришли? Возникли вопросы о а неправомерности ваших действий. Слушаем. Закон об исполнительном производстве, номер 229. Да. Если вы грамотный mm. или пытаетесь себе сказать, что вы грамотный, да? Пытаемся изучать. Вот хорошо, молодцы, правильно делайте. Я вам говорю тот документ, на котором вы должны обратить внимание и mm. изучить. Mm. Не доверенность, а инструкция дела производства, которая к вам не имеет отношения. Я еще раз. Повторяю, mm. Как не имеет? А закон об исполнительном производстве на основании... Деньги того, сняты с наших. Можно партии. книжечку глянуть. Деньги 50 -50. сняты 50 -50. с наших Нет, я как Нет, как глянуть лицевую, мне лицевую сторону? Пожалуйста, лучше сфотографировать. Как раз доверенность. Общению, Значит, давайте инвестиции. так, у нас доверенности нету, она Нет. нам не нужна, и да. мы действуем без доверенности. Конечно. Если бы у нас не было оснований, банк бы не не действовал. Мы это поняли. Мой ответ такой. Мы потому это поняли. Вам что-то нужно объяснить? Да. Спрашивайте. Да. Дело в том, что банк нарушает. Обращайтесь в банк, зачем он нарушает? Ну, а банк говорит, ну, мне... Банк. Приз... Нет, Если слушайте. вы считаете, что они неправы, обратитесь к да. банку. Они, они неправы, чувствуют? потому что вы обращаетесь к ним с правильным документом. Вы обращаетесь Нет, в банк без доверенности. Нет, вы что хотите сказать? Вот, вот Что вы сейчас хотите? Я вам объяснила, вы не согласны. Не согласны. Вы можете это, это обжаловать. Ну вы да. можете обратиться в банк и спросить на основании Почему? чего они сделали. Нет, мы вначале они обращаемся к, допустим к вам. Мы вот можем, Сейчас вот вы говорите... то, что мне есть ответить, я да. вам ответила. Да, вот вы говорите обратиться в Хабаровск, но мы все равно не будем писать в Хабаровск, а будем писать сюда. Да, пожалуйста. А вы по цепочке передаете дальше, так? Нет, то, что мы будем делать, мы будем вам напрямую отвечать. Нет, но ну вы запросите в Хабаровск, там что вам дадут ответ. Я вам дам тоже ответ, который я вам сейчас дала. Нет, но он должен быть заверен, писать. что это хабаровский ответ. Понимаете? Вы ну, ну к примеру. Хотите. Я вам объяснила да. инстанции, которые вы можете... Мы поняли, но вы первая инстанция, мы обращаемся к вам, вы обращаетесь туда за разъяснением. Там вам приходит ответ, вы вызываете нас сюда и сами даете ответ, подтверждая хабаровскими печатями и подписями. Дальше что? Дальше. Доверенность, значит, в отношении третьих лиц у вас обязана быть, так значит, как Хабаровский нет, а департамент. Нет, все, Подождите, да. но мы поняли, что нет доверенности. Мы поняли. То есть я вам мы еще раз повторяю, то, что вы ссылаете на документы, это не верно. Возьмите, пожалуйста. Это, это верно. Нет, ну если вы считаете, вы... что вы... Хабаровский прав, департамент является юридическим лицом, что это следует из Егер-Юл и егра да. Еще есть вопросы? Нет, мы дальше проясняем. Если вы юридическое лицо, а там где-то в самом юбиле записано, что на общение с третьими лицами нужна доверенность. Даже у простого лица есть... я уже не говорю про силовые вот структуры. Вот сейчас у вас есть доверенность представлять интересы Юркова. А при чем тут? У, у нет... нас один вопрос. У нас один ну, вопрос. Ваше нет э, производства на сегодняшний день в отношении вас. Ваши Почему нет? Ну, если они, они закрыты. Они закрыты. Правильно, действующие. Так, действующие так я говорю, по вновь по обстоятельствам. Ну а крыши обстоятельств нету никаких. У вас производства нет. Они есть, но они с нарушением да, исполнены, нет, нет. понимаете? Нету. Все. Они Андрей, исполнены все с понятно. Нет. У меня есть дома бумаги. Хорошо, и по вновь, открыш... по вновь открышимся обстоятельствам я могу вам подать это заявление. Можете. Ну, и и так вы, оно называется. На по вновь открышимся обстоятельствам. Да, так пожалуйста, оно называется. кто вам отказал, что ли, принятие данного заявления? Нет. Пожалуйста, подавайте. Ну, вы же сказали, как бы они закрыты и не важно. Нет, важно. Да важно, если для вас это важно, а. мы все рассмотрим. Итак, значит, юридическое лицо Между собой общаетесь без доверенности ради Бога В отношении других лиц у вас обязана быть доверен Я еще раз говорю, значит, доверенности такой нет У нас вопрос Мы действуем мы на основании поняли, мы... закона Мы действуем на основании да. приказа назначения на должность Каждый из нас да. действует на основании да. Ну вот в вашем огородении Егерюле Хабаровском Там, во-первых вас как отделение или амурского, у вас существует. тут нету. Да. Ну, замечательно. Значит, мы тут незаконно открыли частное предпринимательство, да, наверное? Вот да. Вы о чем сейчас Получается говорите? так. Вы сейчас о чем Получается говорите? Получается так. У нас на входе есть выписка. Вы тоже, вернее, выписка, вы ее, кстати, там сфотографируете. Мы сфотографировали. Это юридическая Мы число. заходили Просто сняли. Так, вы, так, вы, так, висит, понимаете, в чем дело. Висит. То есть начните с этого. Висит. А, висит. Просто да. так, незаконно. Да, вы, я точно, точно например, так... мы точно знаем, да, что здесь находится Народный суд СФСР, вот здесь на втором этаже. Да и вот это здание стоит на балансе в СССР. И мы это выяснили. Понимаете? Да. У вас здесь ну у вас же нет, нет в Амурске. Ну, Значит, вас в Амурске известно, нет. Что сейчас это здание, помещение, вернее, да. второго этажа да. принадлежит Федеральной службе Да, Сурганной но прессии. стоит на балансе в СССР. Это первое. Это да, мы нет, уже, это, короче, разместим. Говоря, вопрос не ко мне. Ну мы но и не спорим об этом. Мы, Поэтому, да, если да, есть да. вопросы, да. по зданию, Вы, по помещению тоже да, можно. Да, юридическое лицо Хабаров. Давайте только Времени Нет, ну, вот мы значит, пешок... вы отдельное представительство или филиал? Мы не филиал, мы отдел судебный пристав по Амурскому Ну, то есть, вы должны быть, раз находитесь на этой территории, значит, вы должны быть зарегистрированы здесь у нас в Амурской налоговой. У вас ННН, вот вы что, печатаете? это какое отношение имеет, где мы Имеет. Ну, вы работаете же здесь. Если мы работаем, значит, вы, занимаете здание. вы занимаетесь зданием. Вы занимаетесь, да. На основании, да. на основании Егериула, на основании регистрации в городе Амурска. Вас здесь нет. Есть, есть. Большое. Большое отношение имеет. Хорошо, дальше. Я не понимаю ваши мысли, к чему вы ведете. Ну, то есть, все производства, ну подождите, у нас все производства, значит, идут в банк без основания. Это мы, мы пытаемся, почему? Вы мы переводите почему на вы свой будете? счет. Вы переводите на свой счет. Вот вы, например, арестовали карточку. Вы же не переводите 300 арестованных тысяч на... Ну, на сразу на счет ЖКК. Вы же переводите на свой счет. Ну, по-разному. бывает. Да. Напрямую, Мало -то того, что кроме того, меня что... Вы слышите, да? Слышу. Я говорю, бывает, что напрямую в взыскатель... Ни разу не видел. Все сюда Но приходит. Вы же не... Все Я говорю про себя. Так вот. Потом. Значит, вы еще на каком-то там основании еще с меня, допустим, тысячу снимаете за вашу работу. А где-то что об, об Я вам сказала, Так что это... Сидят, вы почитайте действуете почитайте. в отношении меня без доверенности, Понимаете? Не Я не, не являюсь вашим этим сотрудником. А вы вы действуете в отношении меня без заверенности. У, у, у, у нас... Короче говоря, у нас... Об исполнительном производстве. И далее. Короче, здесь у вас все нарушено. Дальше. Хорошо, вы дальше. пользуетесь... это Открытие исполнения вы пользуетесь чем? Для чего? Вы говорите, все не так, все неправильно. Я вам говорю правильно Я вам сейчас, говорите, вопрос, нет, не вам сейчас задал ну, вопрос. На основании, на основании какого документа? Вы открываете исполнительное производство. Я еще раз говорю, двести двадцать девятый закон об исполнительном производстве. На основании вы какого, какого слышите, документа? Себя, Конечно, слышу. Вы говорю, открываете про это свое исполнение, опираясь на какой документ? 29 закон об ну Давай. просто так он будет там закон и будет. Вы на, на, на основании чего открываете исполнение вот, в отношении меня? Ну штрафы. На основании исполнительного документа. Исполнительный документ. Выдан да. Судом. Может вот. быть выдан каким-то. Вот. Вот я про это данным, и спрашиваю. Вот. И ВДД, ОВД. Я про, я, я, я про это и спросил. Я про это и спросил. примеру. Возьмем это мировой суд. То есть это вот суд вынес решение, пришло к вам. К вам пришло что? В каком виде она пришла? Вот у нас конкретный вопрос. Либо, значит, это натуральная копия, заверенная как положено, либо это напечатанная просто на машинке, выданная с серокса и поставлена сверху печать. Если, вот тут идет разница очень большая, если, значит, вы пользуетесь не натуральным документом, а фактически подложным, то есть у вас документ не, не скопирован с решения суда, у вас документ скопирован от секретаря. У вас возник вопрос по какому-то документу конкретному? Есть этот документ, про который вы спрашиваете? Ну С да, конечно. Покажи. Нет, сейчас я показывать ничего пока не буду. Мы пришли, ну, вот, вы... прояснить. Вы... У нас вопрос. Вы, вы как пользуетесь? Вы... Нет, получается. Вы получаете от суда фактически фальшивый документ. Не копию. Получаете фальшивый документ, который, вот как говорит Но ваш... сейчас выход. о чем говорите? Фальшивый документ суда. Вы да, да. Потому что это не копия решения суда, а напечатанная секретарем на ну, машинке. Ну, давайте текст. предметно разговаривать. Документы Ну, носите. текст отличается. Документ несите, а когда он у вас Так он у вас находится. Вы же на основании его открыли, производство? У кого у нас находится? У Павлю, значит. В отношении вас? Да. Ну, в отношении так бы и всех остальных. А, Ну, всех. я а говорю про себя. документы прошивали? Я прошу вас Я разъяснить. Вас веришь, Я вас прошу разъяснить. Не оригинальные. Как оригинальный? Значит, или пускай Павлюк или... докажет, что документ оригинальный, что это копия. Именно нормально заверенная копия. Что, что, что это копия доказать? из дела? Что вам нужно доказать? Что это Павлюк работала по действительно решению суда. Они не судьи. Сама дома, да? да. Ну, почему? Вас. Чтобы вас снимали. секретарь у вот сидит, печатает. Потом да? свою печать поставила и отправила вам сюда. Ну точно? А самая натуральная, вот, копия, заверена должным образом, она издела. дела. Хочется вам вопрос, конечно, Знаете? задать, но боюсь, что вы обидитесь, ладно. Так вот так это что, самое. Мы слышали обидные свои... вопросы, но суть такая. То есть... То есть, вы пользуетесь каким документом? Пускай Павлюк, или, значит, вы, вы это, как отвечаете за все Докажите, что это документ, решение конкретно, суда. на каком конкретном вы документе говорите? Пускай, вот, у ней То, же пускай, есть. Пускай, вы скажите, у какой ваш документ вас интересует? Какой номер? Про исполнительное документ. производство. В отношении кого? Ну, в отношении, например, меня. Я вам объясняю, нету в отношении вас на сегодняшний день <как> действующих исполнительных производств. Да, они закрыты. Ну, так я считаю, ну, что остались, но, но обстоятельства. Может? Значит, давайте в самом виде выпите свою мысль, приложите копию, которую вы говорите, потом этот документ представитель. Он же в есть, да, в копии? Ну, такое виду. исполнительное производство ну, не знаю, вы но видите, сейчас получается, вот я, я хочу вас вот, этот Павлев может предоставить тот документ на основании которого на производства вот, я... в отношении меня да, я говорю нету в отношении ну Ваш нет, не пускай старое не достанет не а достанет. какой вас интересует именно? да у меня их там несколько, любое пускай достанет ну вот у меня во-первых, это не так просто если вы в отношении вас производство было, оно сейчас в архиве для этого нужно время, у нас есть не, с мы подготовим. письменно обратиться да, за Это понятно. На мое имя, да. в канцелярию передать данное да. заявление. Да. Мы в срок... А действие а или бездействие, де... да. а без Павлюк. Да. Так получается. Да, ну, получается так. Ну, получается Вы это... знаете, как, как вы свою мысль там сформулируете, что вы захотите... Не, ну я же в... образец как бы там... Да обращается с разным заявлением, кто-то хочет предоставить копию документов, ну, вот, как вы сейчас знаете. Кто-то говорит, да. а я хочу ознакомиться с материалами исполнительного производства. Это тоже ваше право, да, как должника, например, как взыскателя бывает. Вот, то есть, все, что вы изложите в заявлении, мы и будем рассматривать. Ну, понятно. Есть, ваши требования, да, или ваше просьбе. Да, и ничего другого, ясно. То, что Очень на бумаге просто. изложено, то, то То есть, это ваше право, как решение. Да. Режим. Сейчас мы пока пришли устно, как бы устно. Ну, вот, выразить мысль такая, что... При, значит, открытии исполнительного производства, пристап пользуется подложенным документом. Раз. Так. Раз. Потом он составляет это в банк без доверенности. Uh -huh. А банк принимает это без доверенности и открывает счет. Uh -huh. Два. И так что получается у нас это, Павлюк, как? Это превышение должностных полномочий или это, может быть, уже злоупотребление? Но я вам могу сказать, что а? все на законных основаниях Да, все на законных на основаниях законы, есть да. основания А вообще, законных если вас сомнения нет. вызывают Есть уполномоченные Большие органы сомнения. Но я же вам Большие раз, сомнения нет. Есть уполномоченные органы Куда вы можете обратиться ну, Первый орган это вы дом, вот, первый а орган Я объясняю, это вы что все законно да. вы говорили. Если вы, Мои слова вас как бы, да. не убедили Нет в Письменном виде Я вам еще да. сказал, прокуратура, суд, вышестоящий орган А вначале вы За, да за, за, за деяние или не деяние Павлюка вы отвечаете. Отвечаю, конечно же. Ну, конечно. Вот это можно. Так вот, это самое. Получается, это мы не первый раз, значит. Вы думаете, мы тут как бы чуть-чуть это. Ну, совсем блоки. Но мы уже не совсем. Чуть -чуть. У нас это. Думаете, да, у нас чуть-чуть мы... это. Потому граждане, что в вашем оно разговоре будет. оно это сквозит, и вот ваш заместитель так это вообще там, понимаете, прямо. Вы понимаете, может так быть, вот. вам кто-то вас проконсультировал неверно, и вы вот эту мысль как-то в себе, в голову вот, <coughs> она у вас запала, да, как доверенность, но вы не Нет. правы. Не мы правы, правы на 100%. Говорить. Я вам сейчас приведу пример. Нет, хорошо, если вы не Значит, как вы пристава как, это, как организация, куда мы обращаемся, вы не первые. Ага. Значит, до этого был вопрос в пенсионном фонде. Вот сотрудник, который составлял на одного человека, значит, угу. и он был неправ. Он значит того человека он отпустил на пенсию на два месяца позже. И как стало выясняться? Вот у вас, например, есть прямой приказ, что-то 82-й. Прямо прямой приказ, который говорил о доверенности. У них нет. Но есть это в еге Там хорошо написано, что в отношении третьих лиц должна быть доверенность. Так вот, мы, значит, написали на председателя Пенсионного фонда, нашего, Амурского. Далеко ходить не будем. Ну, что вот этот человек ну, совершал это вот эти вот действия. Это, ну, я... Да, но вот его документах нигде не указано. Значит, она действовала бездоверенности. Угу. Ну и все, и ее уволили. Они и прислали нам ответ. Хорошо, но пенсионный фонд, вы понимаете, это другая организация. Да дело нет, не, не в этом. А дело в том, в том и... если вы являетесь юридическим лицом, угу. то там вообще обязательно. А для вас, так еще и приказ 182. Ну, я у вот нет. доверенности нет у нас. Нету. Мы, Мы знаем, потому, что, что, что нет. Потому что кто главный пристав в Кабарском крае, как это, фамилия-то у него? Вы на сайте можете посмотреть. У нас здесь есть скачаный... Касьянов, по-моему. Касьянов. Касьянов. Вот, да. у нас есть скачанный Угаровен, прямо здесь с собой. замечательно. Вы да. обладаете всеми возможностями, вот. полномочиями, как любой гражданин. Вот у Касьянов. Стоит. У нас есть э, сайт ФССП. Вы можете там свои долги посмотреть, долги своих родственников. Кстати, пользуйтесь, да, это очень полезно. Да Наверное, мы там наблюдаем, даже... мы, там, слышу, наблюдаем, мы, снимать, может, мы там наблюдаем в течение года да. и не просто наблюдаем, а да. следим внимательно. Так вот, значит, в Сабарском крае Касьянов может действовать без доверенности от имени юридического лица вот ФССП. А это записано в вашем агари? Нет. Туе. Не Туе. Не спросили у него, почему он действует без доверенности? Но там написано. Не, ну вы у него не спрашивали, но поинтересуйтесь. меня, мне просто интересно. Конечно, что а что нам? Да нам на тут иначе. понятно, арестов дал ему доверенность и все. Но если у него право передоверия, нету, получается, раз вы здесь, как в Амурске, значит, у Комсомольского тоже нету. Нет, вы поймите, я здесь Мы на основании поняли. приказа назначения на должность, то есть как начальника отдела. Да. да. То есть да. этим приказом я уполномочена да. и под частным регламентом соответственно. С а заодно, а заодно вам описывается доверенность, причем описана какая она, как должна выглядеть, на каком бланке, как заверена. То есть вы Поставим... работаете просто это как, ну просто вот... Ну, получается, как-то так, вот что-то интересно есть. тут. Просто села, Есть такой... До... Да. Кто-нибудь захочет, придет сядь вместо меня. Да? Ну, зачем? Вы же там назначаете. Ну, я про то же говорю. Вы же сами понимаете, что мы назначены. Конечно. И этим мы уполномочены. Мы даже знаем, где вы, вас назначат. Это мы этим уполномочены. Мы знаем, кем но вы уполномочены. Вы мы знаем, а где находится ваша контора. Ну, а в чем проблема тогда? Задавайте вопросы конторами. Вы... Речь я, о том, что я говорится, я... почему вышестоящий человека... Не потребуйте доверенность, чтобы была у ваших работников. Да вы не понимаете, о чем речь. Думаю, да, как это не понимаю? Даже, даже на МВД доверенность есть, блин. Получается, вас там и не спрашивают. Нет, Посадили, не назначили и все. Сидите да. и делайте. Вот, я сейчас работу. вам покажу доверенность. Вам от этого как-то легче станет? Или что что? А изменится-то от этого? Мы ну должны же. Дальше... Оно должно вы идти по цепочку. У вас так. она в любом случае должна раз увидеть... У вас есть, по у, у вас. А, ну, у, ладно, а у Павлюк случайно. нету. А точно Банка знаю. Потому что Павлюк обратилась в банк, арестовала мой счет без доверенности. Понимаете? Да, банк открыл. Да нет, у вас здесь просто прослеживается нормальная цепь. Ну понятно, ладно, можно же долго это обсуждать. Вы цели То есть вы состава, действуете значит, незаконно и необоснованно. Ну, доверенности нет. это ваше, нет. ваше ну, как бы, право так думать. Это вытекает из доказательств. Ну понятно, ладно. Я же куда вы можете обратиться. Вы... Да, мы, ну, собственно, и так знаем, Просто не... мы поняли, хотели донести вам... Вы поняли, или я вас, так, на ваш не ну, так Вы ответили? Почему? Мы пришли как бы устно на начале это все прояснить. То, что mm -hmm. надо письменно задавать вопрос, мы и так знали. Мы так не. Ну, мы? мы как бы знали... И вы, вы потратили время, часа полтора, да, у отдела. Во-первых, подняли на уши тут весь коридор, мешали работать другим людям. Да другим мы не раз, ну, Люди мешали? были, кстати, заинтересованы. Да, да, знаете почему? Мы себя ведем как можем. И никого тут не оскорбляем. Никого не оскорбляем. А почему громко? потому что вот, например, ваш заместитель постоянно перебивал. Даже слушать ничего не хочет. Понимаете? Вопрос спорный, кто слушать не хотел. Ну, во-первых, я вам говорю, в отношении третьих лиц должна быть доверенность. Понятно. Вот тот товарищ, Если который сидит... Вопрос, извините, пожалуйста, у меня время поджимает. Отсюда да, происходят все действия. Вас? Доверенности нет, а действия есть. Ну, нету, да, вот, нету. вот такая ситуация. Ну, нет. такая ситуация. Ну, значит, не имеете права так работать? Не имею права. Да, а работаете? Да, ну, так я и говорю, так как классифицировать да, уже? Началось. Как превышение да. или, или злоупотребление? Да, я вас да. вот Пошли. Ну, это, -то, так -то. ну, так это ну, <с раз <с просто <с есть, если есть вопросы, подходите, записывайтесь. Но большая есть, просьба, не надо устраивать скандалы, устраивать цирки да вот с этими под не... и все остальное. Да Подношений даже никто не, да не собирается. Есть, есть разрешение, разрешение на, на съемку? Да зачем он нужен? Вот, вот для чего? Как вас, как Нам вам понадобится. Там на входной двери вообще то написано, вы записываетесь. Ну, мы так. Анжела Викторовна. Анжела Викторовна, смотрите, мы тут не скандали пришли. А во-первых, что? Прояснить вот этот вопрос, потому что мы как бы прояснялись вашими подчиненными. А они мы поняли так, они не понимают, о чем мы говорим. Нет? Да нет, я все понимаю. Они не понимают. А мы знаем, почему не понимают. Я потому что вы их не просвещаете. Ну вам виднее. Ну понятно. Нет, как вы? Вам виднее. Ну, то, что мы виднее да. делают, А то, что вы здесь прозначены, образом мы тоже знаем, потому что ваша штаб-квартира находится в Париже. Кто там главный, тоже есть. Как туда поступают средства, тоже есть. У нас есть документы. Побежи, да? А вы не знаете. А Адрес не подскажете, подзнаете. Подскажем. Подскажем. Не подскажите. Не, а ну, вы серьезно, что сами как-то не Это, Это же. Мне меж... Это международная фирма посетится. А -а -а. Да. А -а -а. Прям со всеми доказательствами. Там есть эти ссылки на сайты, там Юпик, там суды, все есть. На самом деле, вы поэтому у вас эти Поэтому у вас никакой доверенности. А потом что делать будут рядовые? Сначала строится, а потом скажут, парни, а выборные были доверенности есть, такого виноват? Для чего? Какой ну, Профсоюз. Нет, профсоюз какой-то организации. Есть Нет, почему профсоюз какой-то организации, правильно? Нет. Ну как? Нет. Профессиональный союз какого-то э, объединения, чего-то организации. А оно само по себе объединение организации. У, вот. вот, да, у нас а -а -а. Да, у нас есть Профессиональный ну, а какой организации я что-то не понимаю? А он сама по себе организация А как она по Покажите мне адрес должна быть у вас тоже ГОСТу на всех этих. Сейчас вы ввели вот такую логотипную, но она как Ну, мы можем приготовить это. Слышно. Ну на самом деле вот так. Ну, нет. Сомнительно несколько. А? Нет, ну как начальницы, я думаю, подозреваю, вы знаете. Знаете. Ну, а ваша подчиненка совершенно нет. Ну, а вы как бы держитесь на тот случай, что если будет тут случиться. Uh -huh. А мы знаем, что как бы случается вот, что на самом деле сейчас восстанавливаются структуры и все. Почему, значит? Потому что в 1991 году мы проголосовали, сохранение ограничения Советского Союза, проголосовали граждане. не а организации. вы не к партии какой-то относитесь или? нет? мы граждане Советского Союза. Uh -huh. Мы достали свои документы, uh -huh. нам пришел сигнал к профсоюзу. Uh -huh. Есть документы, есть видеоролики. Пожалуйста, мы можем за Хабаровскую администрацию. А, у вас профсоюз СССР. СССР, да. А, -а, -а. а и союз этот наш профсоюз, он международный стал. Стало там тысяча и человек. И, вот, и вы взносы платите тоже. Да, да и пять лет назад наш профсоюз стал этим, международным. Мне просто интересно, что в Амурске такое существует. Здесь. Да, в Амурске есть граждане СССР. А у вас 5. есть офис какой-то или где-то вы находитесь? Нет, подать еще Дело в чем? Значит, мы тогда как проголосовали mm -hmm. за сохранение Советского Союза, mm -hmm. я голосовал, он голосовал, мы являемся учредителями новой СССР, mm -hmm. а потом просто расстреляли целый а дом. А как произойдет изменение-то обратно? Из вот Россия таким вот образом мы ходим доволен над ну, информацией для людей, ну не мы агитируем, раскрываем глаза. Получается, что мы все граждане Советского Союза, а вы, например, находитесь на службе в Российской Федерации. Ну вы же обязаны быть гражданами Российской Федерации. А вы когда стали гражданкой Российской Федерации? И вот ваш сидеть. Вы меняли гражданство СССР, вы выходили из него. А из него можно выйти только одним способом: подать заявление в Верховный Совет СССР, которого нет. Пройти процедуру. А вы эту процедуру проще? Нет, конечно. Другие гражданин СССР, так же как и вы. Ага. А потом чтобы войти из гражданства Российской Федерации, надо опять написать заявление, там заявление анкету на семь листах, пройти процедуру. Так подождите, а чё, к чему идет так? К смене власти, что? Ли? Ну получается так, да, Или, российская... или Смена статуса страны. Да, смена статуса страны. Будет АССР, как он был, как мы же проголосовали а за него. Будет? Ну вот и пока идет информация. Люди должны проснуться. Ну, что, все... Революцию готовить? Нет, революция, как она со словом мэра, это регресс подсудымая. Нет. Ну просто надо, чтобы до всех дошло, что это все неправильно. Только как бы получилось, что Российская Федерация это коммерческая фирма, учрежденная 18 странами, соучастниками. 18 стран собрали, давай сделаем это, коммерческую фирму себе. И вот открыли. Российскую Федерацию. Генеральный директор этот, Медведев, получается. А Путин исполнитель. То есть у Путина, чтобы действовать, должна быть доверенность от Медведев. Вот когда мы вступили в 2012 году в ВТО, когда страна вступила в ВТО, все. Но тогда она подписалась на это. Фирма юридическая. То есть там даже уже у Пудема должна быть Медведева. а я говорю так, это всех у вас. А сколько у вас членов вашей организации? Ну, примерно. Ну, я же говорю, уже за тысячу переваливали. Но это не в Амурске, а по стране? Да, по стране. У нас отделение везде, открываем отделение. Ну, и как бы ходим, будем граждан. Ну, то есть получается, особенно те, кто, например, в вашей службе служат, да, те, которые служили в Министерстве обороны Советского Союза, они же там присягу туда давали, там, до последнего дыхания защищать там, отечество. Mm -hmm. А потом получают эти граждане, значит, наплевали на эту присягу, перевернулись и стали гражданами Российской Федерации. Как это что, типа получается, измена родина, это во-первых. Mm -hmm. Ну, это, как бы, это очень страшно. Это mm -hmm. Ну, давайте мы. мы с вами не будем да, дать, да, да, это обсуждать, да, граждане... это не наша компетенция. Мы просто будем гражданами. Как вы могли стать приставами, там же присяги ваши, может стать там, гражданин Российской Федерации. Mm -hmm. Процедура не пройдена. То есть это как вот во время оккупации Великой Отечественной войны. Немцы заняли там это, Белоруссию, Украину, выдали им эти паспорта, а вот власть называется, для перемещения по территории. Нам выдали вот эти вот. И потянули за уши гражданство Российской Федерации. Он там же написано, что ты должен встать в связи и это. Ну, как полагается. А как полагается, никто процедуру не прошел. То есть вы все граждане, мы все граждане Советского Союза, а вы, получается, состоите на турбе уговляете. Ну, всем себе, Может быть, есть тут почва для размышления. Кстати, себе, тут очень большая почва для размышления. Отсюда а все вытекает. Вытекает вплоть до каждой доверенности. Я тоже знаю, пристав не имеет права туда обращаться без доверенности. А банк боится, потому что вышли человек, банк боится. Потому что сам банк вы сейчас начнете. Там, не, но ну, тем не менее, выполнять производство. Я... На самом деле так. Смотрите, вы начнете писать, обращаться куда-то. Но ну, вам же будут ответы приходить. Ну, да. посмотрите, что да. там Ответы приходят, ну, у нас же по всей стране они приходят. Uh -huh. И у нас и в нашем профсоюзе, допустим, на сайте, все ответы. Вот у нас возник вопрос, да, сейчас. Что пишут ответы? Есть нормальные ответы, есть честные люди. Uh -huh. Сейчас скажу, есть честные люди, uh -huh. пишут прямо, это, отвечают, что на балансе Российской Федерации не находится ни один квадратный сантиметр. В Советский Союз Российской Федерации ни одного квадратного сантиметра под ногами не передал. Я молчу про эти все здания. Здесь находится Народный суд СПСР, точно знаю. Не, ну он был там, где когда... сидят мировой, этот, здесь, мировой судья, да? угу. там детский сад СССР. Но там нет наших детишек. Там не, ну Понятно, угу. это уже сколько времени. Здесь сидит администрация города Муртон. Тоже детский сад. Там детский сад. Я, я понимаю, про что вы говорите. Так это вот все к чему сводится. Наши люди не куда-то уехали, наши люди уехали на Мональд. Угу. Но нас просто не стало. Потом придут китайцы. Сейчас тут ну, подписали 60% РСФСР высшей территории подторы. Сюда приходят китайцы, строят на их территории. К нам тоже? Да, на, их, на вот этой территории, угу. пока вы находитесь здесь, потом ихние медики, ихние полицейские, ихние законы. А у них там только 12 статей со смертном Понимаете, что? Все, то есть нас не станет и вас не станет, придут китайцы. <свист> Но тут дело просто происходит как? идет уничтожение вот, нашей белой нации. И хотят нас заменить. Это говорит же Путин. Там. Хотят нас заменить иммигрантами. И нам подсунули паспорт там же где-то, кстати. А вы когда-нибудь так... Ну, а, наверное, по службе-то вы же да? <свист> Во-первых, нарушение русского языка. Почему здесь все написано заглавными буквами? <свист> То есть здесь практически не человек, а юридический лицо. <свист> Поэтому к нам так и относятся, как киномерный алфит. Ну, так но... mm. Вот здесь... Это... Как заключённый. Ну, ну, начальник... ну, где это? Где это? Вот здесь написано личное фото, здесь кто? кто ну, я вам скажу, что это Малиновская расписалась. Ну, а вот так, другой поглядит, здесь непонятно, кто mm. расписался. Ну, вот так? Ну, то есть, благо, есть расшифровки нету, есть тест, вот такого нет. Да, есть Да, есть же кто давайте? расписался. Нету mm -hmm. поздравления. Печать. Она не соответствует Может, ГОСТу Печать не соответствует ГОСТу Это здесь одинаково, ГОСТу. я могу свой показать В гр здесь 511 ГОСТ угу. Для Российской Федерации Для первой печати угу. Он Раз, два, три А вот это подтверждает конкретно Здесь мы уже не человеки мы угу. Здесь уже иномены Как перфораторы, понимаете Нас можно судить, лишать всего Но это же нарушение этого, там, Федерального закона о русском языке Здесь заглавное, здесь маленькое угу. Правильно? Раз, два, три. Ну, это что ну вы обращались туда? Что не вам Есть две экспертизы московской магнитого фат попит. А, фальшивым? Да. Ну они же без А, без а без что года? вы так удивляетесь? Нет, они же В а этом году говорится... каких-то инструкций своих. Да, они же не могут просто захотел какой-то там секретарь вот так, так напечатать, Так напечатали. Наверное, это же неправильно, да? Ну, это То захотели есть... кто? Вот все наши страны. Да, они так? учредили. Ну, вот понятно. смотрите. Где же, например, в Конституции Российской Федерации написано что? Что международные правила и нормы являются ее Конституции неотъемлемой частью. И они что там написано? Вот что там они придумали? То это у нас неотъемлемая часть. Ну, понятно. То есть это масштабные слишком Очень уже... масштабное. Ну, оно спускается все вот сюда. Ну, посмотрим, поживем, увидим, Смотрите. чем все это закончится. Мы уже точно нам. Я, например, это самое вывел вы... уже два судебных дела. На основании того, что, например, вот эти же какашники Они вообще не имеют никаких прав Ресурсы наши принадлежат, нам как бы в Конституции написано И газ, свет, вода Это наши ресурсы Ну, нам повезло здесь родиться, у нас есть вода Но там как бы есть 34 рубля за это за А у вас предмет обжалования какой был Ну, вот, например, то, что энергосбыт короче говоря, не имел вообще права подавать Не может обосновать свои тарифы. Не может обосновать Откуда берет, непонятно не нормативно, а правовые карты, Они То, а понятно, что то да. есть стоимость тарифов вы выиграли? Да. То есть там им спускается с mm. юридического лица, с главного. И все, они повышают. И в конечном итоге да, сколько вы должны платить тогда? Ну, сколько. В всяком случае, то, что тебя не хотели, им это, отменили. И потом, значит, это, я вам сейчас расскажу. Нет, подождите. Но если вы отменили в отношении себя, то есть вы платите теперь меньше, а остальные платят так же, как платили, так что? Нет, они мне там какой-то долг приписывают. А, ну это не другое особо. дело, это маленько другое. Да, это маленько другое. Ну, но... давайте как-то вот так, покомпактнее а немножко. Ну, вот оно так и получается. Значит, те не имеют права подавать. Uh -huh. Не имеют права подавать. Значит, почему, вот мы говорили. Например, кубик этого воды стоит 35 рублей. Uh -huh. А тебе уже потом приходит 135. Откуда взялось 100? Непонятно. Значит, наворачивает этот, как он? Этот, как он называет? Ну, можно Общедомовой? Нет. Там, быть, ну, вот этот самый как. Теплосеть, которые это, их не касается. А, РКЦ? О, РКЦ? Вот, да. mm -hmm. Кто, значит, и подает производственник, вот, этот, Олег Васильевич, я уже знаю, начальника водоканала. Mm -hmm. Он говорит, я производственник, мне надо вот за это. Я говорю, я тебе за это и платю. А в тринадцатом году, значит, Верховный суд Российской Федерации запретил это самое. Ну, этим РКЦ снимать деньги. Mm -hmm. То есть, давайте нам прямой счет непосредственно водоканала, без РКЦ. Mm -hmm. Ну и ну все. так они им оплачивают за услуги, естественно. А эти услуги за счет граждан, да? Да, конечно. Ну, тут, тут вообще сплошное нарушение. Одна сплошная нарушение. Вот во всем. Ну так стоит. вы добейтесь, вот там, где можно добиться. Так мы добиваемся, мы пришли, смотреть. И что в конечном итоге? А вот так же, как добивался, например, в противоположном Где ваша доверенность? Понимаете? А нет, же. Тут должно быть, говорит, я точно знаю, должно быть четыре атрибута власти. Значит, лак, герб, угу. одежда и удостоверение. Значит, судьи вот три есть а четвертого нету. Она в Кипе. А Доставила пристава. Удостоверение, суди. Ну как нету, у них же есть. А я точно знаю, нет, потому что нету. Ну, все, она встала, нету. Ну, я понимаю, нету, она показать нечего. Но значит, то, что я как бы заявился о своих правах, заставили пристава составить на меня это. Ну. Вот да, это. Административный. Угу. Правонарушение. Каприста там своей не указал, ни номер доверенности, ни номер удостоверения. И печать поставили под силу не год. Я об этом и написал. И все, они забрали. Да. Ну просто они вернулись себе. Ну ладно, давайте тогда так. Если а, уже у вас цели мирные, но ну, вы себя ведите мирно, чтобы у нас не было трений каких-то вот таких и непониманий. Я говорю, если есть вопросы, давайте в письменном виде изложите. Мы, в принципе, есть. на них всегда готовы ответить есть. Есть. Просто... Но самое главное, это вот <к этот <к ваш 682. Приказ, он действительно. 18. По МВД, я вообще, знаете, по МВД 610-й. Точно так же, один 600, 615. не один подойти к вам на улице. Но также удостоверение полицейского это же его документ, Также у судебного нет, пристава нет, нет, не чего? является удостоверение это для того, чтобы ему пройти через турникет на свою работу, вот он действует в отношении вот, значит, что <как> «Ну, где там твое раз, два, все, это мой работник все, а чтобы в отношении гражданского действия должна быть доверенность. это шестьсот а пятнадцатый приказ там у них еще жестче почему, потому что доверенностью награждает лично колокольца то есть нет там уже передоверия в Хабаровский край а то там Лично от Колокольцева. А вот просто вашему пока это мы еще не нашли. Вышли ли от Арестова должна быть? Или может, от Хабаровского можно? Но. Тут еще пока это неизвестно. Но то, что она должна быть, это по-любому. Ну, расскажите. Пожалуйста. А у Павлюк? а у Павлюк? а у Павлю конкретно удревает. Я говорю, либо это по минимуму, превышение должно быть, там по минимуму 5 миллионов штраф. А это это злоупотребление, ну там 10 лет. И это причем от каждому. От 3 до 10. У ну, меня из... есть распечатка. А то, что главное, то, что вы являетесь по гражданами СССР, ну, mm -hmm. просто не проснувшимися, это, ну, мы поэтому несколько завышали голос, чтобы люди прислушались, потому что их будить надо любыми доступными методами. Оскорблений там не было, никто не матерился. А то, что человек прислушался, пришел домой, набрал, вы ну, понимаете, же, ничего не скрывается. Вообще ничего не скрывается, потому что единая база, скрыть нельзя. Так сейчас все доступно, естественно, в да, интернете а есть. Так, да, люди до чего одурили, так он сидит там, мультики или <кафе> покемонов гоняет. А то, что его касается непотребленных прах, он не смотрит, потому что это тяжело. На самом деле тяжело, я изучаю больше года, говорю, скажу, ну у меня как бы нет высшего образования, но мне это все равно тяжело. Хотя все эти 25 лет после выбора ФСР я следил за этим делом внимательно, поэтому до меня, может, и дошло быстрее других. Вы знаете? сейчас работаете? Нет. работал. Я работал. <coughs> на железной дороге у меня работает. Не с черным. Короче, для меня какая цепочка. Вы не снимаете, да? Какая цепочка? Что, <coughs> да. Какая цепочка? Значит, этот или энергос. Не имея права. Мы ну, уже не имеем с вами договора на оказание услуг нет. То есть у вас, вообще должен быть договор на оказание нам услуг. Как вы потянули нас, гражданам, РЭД, то договора на оказание услуг, вот этих ваших, у нас с вами нет. Получается, значит, да. будет, или же КРИК, не имея права, подают в суд. Uh -huh. Суд, не имея никаких полномочий, потому что он тоже не зарегистрирован здесь, в Амурске. Есть регистрация у него там на Концомольском 61, да? А про мировых, значит, как написано в законе? Нет. Некое образование, образование без юридического лица. Там на какой-то детский сад, они там значит, получают Захват власть. А Конституция написано следует по закону. Здание захвачено, решение выносится. Вы не пользуетесь, есть такое понятие, значит, копия, заверенная должным образом. Копия заверенная должным отомство. Только ваш пристав должен пользоваться вот ей. Она находится в деле в такой пачке. Когда она вам приходит копия, она, значит, должны быть дыр дырочки от шнурка, номер странички, здесь это плагатив, значит, ваш. А здесь печать судьи, которая там, на оригинале стоит. На оригинале стоит, то есть она в копии, она должна быть уже черно-белая, вот как-то скверокопленная, да? И написано, что это решение суда, а не судьи, потому что мы подчиняемся решениям суда. Ни один приступ, ни один судья один не ставит. Он не может пойти на это, потому что он знает, что он нарушает там Значит, а он насылает что вам? <coughs> Секретарь, значит, открывает, делает, и начинает печатать текст. В этом тексте не совпадают не совпадают буквы, не совпадает количество слов. Значит, он берет это из принтера, чипок, поставил свою печать синим, поехала к вам. Павлю получает. Я вам тоже говорю, большие документы. Ни один судья не подпишется под это преступление. Павлю получает. Все нормально. Поехали. В общем, такой же. Печатать бездоверенности. Бан, бан. О, блин, ну тут колупать. Открывает счет. Все. Деньги поехали сюда. Пошли на ваш счет. Ну, а там уже мы не будем углубляться по кодам валют. Есть код валют определенный. Вот у нас 80... В 2007 году, в 1998 году, по-моему, Ельцин подкистал по кодам. Значит, тот код, который вот у вас работает, на который переслает арестованные деньги. Это не год Российской Федерации. Расчетный счет. Это не год Российской Федерации. Это расчетный счет и денежек СССР. Понимаете? Те денежки, которые были у нас тогда тремя нулями. И там в банках и в Челях нуля добавлены. Когда миллионы были. Смотрите, суть. Вот эти 5 рублей Российской Федерации. Там обрастают 3 нулями. При попадании на тот счет. А кто им эти лады рисует? Там банк рисует. А -а -а. Потому что он же на тот счет поступает. Ну хорошо, и да. Ну и все, я плачу 5 рублей, там должно возникать 5 тысяч. 5 миллионов. Ой, 5, 5 тысяч. У а меня 30 тысяч. А -а -а. Но там где-то в банке возникнут 30 миллионов. И причем эти деньги утекают с активов каждого, каждого гражданина СССР. Прописанные ему в сертификате, который, ну, может быть, вы знаете. И на каждую нашу бумажку у нас идут за рождение, на фактах. Рождество там все равно выделяют громадные деньги. И вот эти деньги таким вот образом выходят. Ты хочешь пять тысяч, там возникает пять миллионов. Советских рублей. И вот эти сорок восьмом году 10 декабря говорится он собрала была декларация по правам человека и там вот в 15 статье написано каждый гражданин имеет говорится на гражданство но никто не может произвольно быть исключен из гражданства нас решили произвольно Подменив нам опять а же преступным путем, у нас забрали уже ЖКК в, в конторках. Давайте паспорта меняем, Никого ничего не объясняют, что такое. И нас насильно, произвольно сделали гражданами Российской Федерации. Подтянули нас к этому, вот к этим законам, которыми, ну, вы пользуетесь. Ну, понятно. понятно. А по сути гражданство никто не менял. Даже вы не являетесь гражданами СССР. А вы, получается, работаете на гражданстве. Ладно, до свидания. До свидания. До свидания. Познакомимся, но будем мы. Я буду писать, потому что... Пишите, ответ. Письменный ответ. Письменные ответы. Письменные ответы, ответ. ответ. мы собираем паточку. Восстановлено на сегодняшний день я вам перечислю. Министерство юстиции СССР, пограничные войска, Министерство финансов, МВД и КГБ СССР, они восстановлены. Да. Пока народу много нет, но есть ответственность, и группа людей. Это все разворачивается, разворачивается, разворачивается. Потому что правительство ССР Это законно? Да. Оно зарегистрировалось в Российской Федерации. Зорькин там есть такой, председатель Конституционного Суда или то. Он зарегистрировал правительство ФСР в 2010 году. И вот 7 лет это пока дело расходится, и вот последний год началось оно как бы вообще прорастать что люди стали очуткивать, ну да, мы же учредили государство СССР. Все понятно, ладно, давайте так. У меня вот здесь вопрос, вы снимаете для фотоотчета, наверное, вы выкладываете свои э, действия, да, что и, вы и провели тоже какую-то акцию, да? И действия выкладываем, и это, во-первых, маленечко... Скор... А сайт какой? Есть, Кай. А вы просто наберите это, ну как вам это... Не, ну вот у вас, наверное, группа какая-то. СС... Существует в СССР вот это вот направление. Так, да, да. Но искать... Сайт профсоюз, но я как-то так как, не помню. Не, он секретный что ли? Нет. Я говорю, я так не помню это самое. Просто набираем его как, кто как? Хочет, Ну как? Что набрать? Профсоюз это, профсоюз СССР. Профсоюз СССР? Да. Ну вот это написал на этом, там должно быть правильно написано. Откроется? откроется? Ну, когда правильно написано. Но он не зашифрован, не законтирован. Да, ну, Никак что? он открыт для общего пользования, да? Да. Вот так просто надо набирать, как написано, эти буквы. А, да. А можно с Я пошел уже какая они тоже на сайте набрали, ну вот. Да, конечно. Да, конечно. Вон та лужа И все, а Хабаровский нам это сама. У нас есть два видеоролика, мы можем вот как-нибудь прийти это, там, и дать там поглядеть. Там говорится, что Бразильство Хабаровского края, когда решает, распустил Совет Народных Депутатов, исполнительный комитет Совет Народных Депутатов, распустил, образовал компанию. Так вот, это пишется. Компания, Понятно, слова. Не государство, а компания. Это записано в Бразильство Хабаровского края. Слова. Компания, а не государство. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. А, да, я делаю это. Вот мы собираем, собираем, эти ответы, да? И у нас есть протоколы, мы же отправляем протокол к ГБ, все Подписывают два свидетеля, а, как правило, человек отказывается подписывать протокол. Подписывают два свидетеля, и оно, пошло, оно пока лежит, лежит, лежит, лежит. У вас поменяется, и все, все достанется, да? Нет, желательно, мы же путем, вот путем... Сейчас, я отдам телефон. Вот молодой парень, ему детей делать надо. Где расти будут дети? Скандалами или свободные, богатые? До задания. Мильфа, держи, я зайду к пиццу. Все, я буду. Что, убежали, что ли? Что, заходил на сайт? Ну так. Ну, нашел? Ну, конечно, нашел. Ну, нашу с маленькой буквы, мой адрес обыскал. Ну, вот, смотри. Но пока еще не а где наши убежали, что Стояли минут пять, потому что на улице. Так вот и оказывается этот. 682 приказ работает. Так что вы здесь должны иметь удостоверение. Нам Паспорт, Паспорт. Но ну, мы очень многие вопросы прояснили Паспорт и доверенность Вы нас записываете группой или как? Переписали всех желающих Я, Меня еще не записали Куда вас не записали? Я же вас записывала вас Вы сейчас были в вашем приеме? Да, mm. ну а вы потом это, остальных записывали вы Не снимайте, пожалуйста как вас, ну, такая симпатичная женщина, как не снимать. Вы же это, исполняете должностные обязанности. Остальные записались? Остальные не записались. Остальные заявления. А, вот, я думал, не записались. Ну, ладно. Ну, так там мы, в общем, выяснили. <связывая> Всего <связывая> вам хорошего. Просыпайтесь. Мы все граждане СССР. У -у -у -у. Российская, это, Российская Федерация гражданства никто не принимал. А вы поступили на службу в Российской Федерации, не имея гражданства. А ведь там в законе написано, тоистого может быть Гражданин Российской Федерации. А вы не граждане Российской Федерации. Как стали приставами? На рукаве фашистская эмблема.